Дорогие друзья, заходите сюда. Куклы, велик самолет, вот вам плющевый енот. водяной пистолет и пластмассовый конфет. Как зовут вас, мадам? Никому я не отдам. Клянусь. с Новым годом, господа, поздравляем вас. Крепкого здоровья вам и веселых глаз. Новым счастьем, друзья, поздравляем сейчас магазин Планета детства. Это Нет, все